На закате дня на закате хорошо сидим, друг прият, дым отечество, сладок, и приятен, хорошо быть молодым, пьяным в дым, дым отечество сладок.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 Разделим радость, горе, и опять с тобой, друг, приятель, мы разделим радость, горе. А замрет корабль по над под огнем и дождем. Томись тоской бесполезною. Мы и там поживем. На закате дня, на закате. Эх, хорошо сидим, друг. Прияте. Чай с малиной, кренделя Погоди, сыра земля, на закате дня На закате дня, на закате Эх, хорошо сидим, друг я